То, что четырехугольник, у которого все стороны равны, является параллелограммом, следует из соответствующего признака параллелограмма. Четырехугольник, у которого противоположные стороны равны, является параллелограммом. Так как ромб является параллелограммом, свойство ромба, то каждая из диагоналей согласно свойству параллелограмма делится точкой пересечения пополам. А поскольку треугольник АВС равнобедренный, то медиана БО перпендикулярна основанию АС. Так как ромб является параллелограммом, свойства ромба, то каждая из диагоналей, согласно свойству параллелограмма, делится точкой пересечения пополам. А поскольку треугольники АВС и АДС равнобедренные, медианы БО и ДО являются бисектрисами каждого из этих треугольников. Точно так же диагональ АС делит пополам углы БАД и БЦД.